объекты раунд начался сало будешь лукс конечно буду я без сала не могу вообще жить тихо двойка кулак походу то перетяг на 1 нет нет? да, перетяг Фу. перетяг будет. смотрите сейчас сарок, сарок будет тихо нету никого на рынке босс. там бегает Кто-нибудь, прикройте меня! Их тяга, Респа ой ой яй убежал Респа Мы выиграли раунд Вражеский Красавчик. отряд разбит Защитите стратегические Чего? объекты Раунд начался Двадцать А два сядет? Двадцать сядет, один будет Двойка, двойка. Да, хорошо, хорошо. Да. Осторожно. Здорово. А? Ой. У меня У меня били. Били. Мы уничтожили У отряд врага. Победа That's за нами. Сайз. Защитите <связать> стратегические Раунд объекты. Так, тихо, Артур, -ар -ар -ар Артур, артур. Раунд буш, начался. Бумаги. Все молчим, я. Бойтесь. тихо. так? Тихо, тихо. Дым варку дам. Тихо, тихо. Филл, тихо, тихо. Филл, Куда это, этот, один. Папа, что? Нет, давай, а, Граната! зашел зелень зеленый зеленый зеленый зеленый меня, зеленый зеленый зеленый Кулак, кулак, лак. Сзади, сзади еще был. Еще кулак, кулак еще был Сзади босс, центр кулак, кулак Команда противника а разбита, миссия выполнена а, вы, вы на кого? Защитите да. стратегические да. объекты Раунд начался да. Да. Я даже знаю кого будет Ну вот, опять Граната зеленый, зеленый, зеленый. Блять, зеленый. Нахуй, сюда. Нахуй, сюда. Нахуй, сюда. Нахуй, сюда. Нахуй, сюда. Нахуй, сюда. Да я буду, да я буду. Мы уничтожили отряд врага. Победа за нами. Защитите стратегические объекты. Не 144. Раунд перец. начался. Бля, буду, буду один. Двойка Двойка, двойка, слышишь, бегаю. Кидаю гранату. поддержка осторожно граната граната бля, вот эта флешка ты со своих кинул бля, а! под балконами балкон все спрыгнул с балкона из выходит, выходит. А? эй док мне нужна помощь Выходят. Снайперы уходят. Штурм выходит. Босс, выходи, выходи. Фуловая, не фуловая. Вся наша команда уничтожена. Мы проиграли раунд. Не знаю, я фуловил. Взорвите один из объектов противника. Хватит, дарышки. Раунд начался. Граната пошла! Граната! Да, палец, палец, палец, палец бомбу взяли Где мы уничтожили отряд врага победа за нами установите бомбу что-то да. бомба взята я уже до видео отправил в граната а, пошла поменял а, а, да? осторожно граната молодец какой аспект да он а, как он Да могут. вообще парень. Бомба синька. установлена. Ну, сюда, Парни, все Врача, врача! Пять, пятер, пятер. Меня все бойцы противника убиты. Мы победили. Взорвите один из объектов противника. Раунд начался. Бомба взята. Граната! Граната пошла! Кидаю гранату! Брони надо, брони Ого, есть. мне брони и ХП надо. Врача! Мешки есть, мешки нужны. Эй, док, Рынокреш. мне нужна помощь! Рынокреш. Эти гады в меня попали! Врача Эй, док, мне нужна помощь. Где врач? Время, Врача. все заходим, ребят. Для меня. Победа дала, за нами! Блядь. Установите бомбу возле одного из объектов. Раунд начался. Кидаю На гранату! Бомба взята. Грин, какие <реш> у да, <реш> Установите бомбу а возле одного из объектов. Давайте двоечку. Раунд Фонали. начался, Бомба взята. Граната пошла. Осторожно, граната. граната! А пальцы. А в каждом угле стоит Бомба установлена. Блять. Говно родон, Выходит. Поставай, поставай. зига уходит. Команда противника разбита. Миссия выполнена. Учитесь бомжиках стрелять на снайпера. Защитите ой, стратегические ой, объекты. <свят> Раунд начался. <Да>. <свят> <свят> Особенно, когда играешь по цифру. Меня... Нет, нормально Так, ты давай, там уже не пиздейбой. Нормальные пацаны Граната пошла! А, да, жесткие пацаны, просто не карта. <свят> да, не карта просто это босс понравилось Еще мне что то говорит осторожно! граната! граната! что граната! дай палец плент плент граната! я не команда врачей за защитите стратегические очки ой баганка Я, я, я. Держись, я помогу много лучше. Будь там, будь там, будь там, брат, будь там. Я ранен, нужна аптечка. Выходит, кулак, кулак двое. О, мне нужен брат! Да, да, я видел, видел. я видел. Так бы двоих забрал бы откидывается короче куда я даже тебе делал потому что моих телевизию смотрит тебя жалоба они а обратно идти обратно идти мы проиграли раунд. раунд враг уничтожил нашу команду защитите стратегические объекты раунд начался Граната! Осторожно, граната! Посадку надо выкатить, посадку. Быстрее. Ой! Это его шара. Граната! Босс подпадут. Двое. Боссу гранату кидай от А, нет. В чем брат? В этом сила в этой пить в которая спала, блин. Вот следит. Пулак, пулак, пулак, пацанка, скорее всего. Пока нет, пока нет. А! Ой. Да бы, да бы, да вот, Зеленый залез. Да быстрее. У тебя двое. Идут двое, двое, двое, двое. они тут. Тебе залезли. Вот так сильно у тебя 40 патронов мы проиграли враг уничтожил нашу команду какой ты боже я клянусь богом защитите стратегические объекты хуй самый хуелый бомж второго раунд начался Сама самый охуенный. Пойдет, идет, пойдет, Блин. Я обработал. Или? Блин. Блин. Блин. Блин. Блин.